Всем привет, с вами Макс Рис, сегодня мы поиграем зуба гонки, хэштег 1 Первая серия, так что не судите строго В общем, появились здесь В общем, мы идем, подожди, подожди, мы идем сюда Вот, мне тут сейчас звонит Так, давай сейчас на гонки Так, давай, давай, давай, подожди Подожди, твой начало такое себе Мы даже не подготовились Так, тихо, тихо, я иду, пытаюсь, но я знаю, что ты быстро бум бам, бам Все, два, три, два, один Так что он приезжает то есть круг вот такой идем, бам-бам-бам да большой все он начал Ну конечно первее но я могу сфитерить как 4 вот так вот так могу. Пам -пам. Так я до сюда вот мы сюда идем до да, начала вот так бам мы начинаем ну что ж я приезжайте блюд заяц точнее ну, в игру в общем ставлаки если. За реально тачерный. Блин, мне нет такого персонажа, блин. Он реально сейчас выиграет. Стоя, ПЖ. Блин, у меня нет персонажа такого, который быстрый, может затащить. Так, так, давай, давай. Целый круг нужно пройти. И тем более мы не дойдем, потому что там и горится. Но это нужно сделать. Блин, что за соперники? Что делаешь? Чувак, а, блин, бурбили. Блин, Все, я проиграл. 1.0. Ну, в общем, выиграл. Ну, конечно же, позвонится. Ну, но... как-то я не хотел бы сейчас начать. Ну, в общем, я проиграл. Ты выиграл. Молодец. Вообще, я им пишу, ты победил. 1.0. До года. До года... 10. Трех побед. Вс дай-ка. Значит, второй раунд я убираю другого персонажа напишу ему можешь выбрать нового перса сам если желаешь где там еще правильно так все выходим ты да, ну как там видеоролик идет в общем мы делали стрим, поэтому уже нажимаем видеоролик в общем ты победил я беру значит моли всего, я точно капец. Ну что, убирай другого персонажа? Или хочешь этого? В общем, я готов. Я убираю Моли. Я думаю, что Молли затащил. В общем, баг против Моли Эффектно не победил. То есть 0-1 он выигрывает. Блин. В общем, ставь лайк, подписывайся на мой YouTube-канал, чтобы мы победили. Сейчас что-то с ним не так. Ну давай, связывайся, давай. Звонить хочет? Ну, вот потом. Сейчас первый стрим, сначала видеоролик такой съем, потом уже можно пообщаться, да раз можно так что давай ка о отличный даже круг так делаем блин мне нужно знаешь что предмет какой-то вот предмет нужен так тихо Хон, ага, я ждал хобан смотри блин вот зайц стой блин даже ладно ладно я могу читить его так вот это не запрещено по моему ну я создавал конечно правила ну и ладно В общем мне нравится ветер так ну давай давай давай, давай. уже начинаем то есть давай, давай давай я успею блин нужно бомбочку взять ему она не нужна а мне нужна Поэтому это будет очень хорошо. мне меня пишет Дискорда. Блин, ПЖ, не пишите, ПЖ, ПЖ. Давай, давай, давай. Я лук возьму, я лук возьму. Он берет специально лук, чтобы не оставить. Вот хитрый. Стой, стой, стой, стой, я возьму лук лучше. ПЖ, пожалуй лук, лук, лук. Отлично, отлично. Еще бомбочку возьму. Да не бойся за меня, не бойся. В общем-то, тест. вам нравится игра? Э, игра в скорости, там, гонки. То став лайк. Так, так, так, смотришь, смотришь, я иду за тобой. Но это можно, можно. Собрать это все идти. А скорость, да, это разрешено. Ну, все части отдоганяют. А, испугался, да? Он куда побежал? Куда побежал? С таким молями против эм, этого банточки Оля будет реальным соперником. Так, так, так. Я за ним, потому что он капец какой крутой, да? О, бам очень давай, целый круг прям. Ну, вообще, я не знаю, почему он такой быстрый. Напиши, пожалуйста, в комментариях. Нереально, что Молли реально такая быстрая? Даже если так пытаюсь. Но это невозможно. Стой, пожалуйста моли Давай хоть так 4 Это разрешено, по-моему. Почему бы нет? Я в могу прятаться. Блин, ну, пожалуйста стой. Ну, реально быстрый. Не могу его... О, блин, куда я зашел Не могу его догнать. Сорян, зашел какой-то сайт. Зачем... Даже, стой. Так, так, так. Ну, извиняюсь, что я черел. Просто ты точен. И хочу кадр сделать красивый. Так, Да, я знаю, что ты крутой самый быстрый. Так, сейчас куда гоню тебя? Так, дыч. Дыч, пошел вон. Блин, блин. Напиши, пожалуйста, в комментариях, какой сам был лучший твой вариант. Что тяжело? Ну, нужно это сделать, по-моему. Нужно, Да, но... каких отмазок. Так, да, хотя этот круг сделай нам. Да? В общем, карта сужается. И знаете, мы к плюс кубке выходим. Да, я знаю, что так можно 4. Поплывать. Плыть так не весело. В общем, как-то я сбиваюсь. Так, тихо-тихо-тихо. Давай, давай, давай блин, реально быстрый. Так, так. Ну что, стой, пош... Куда пошел? Ладно, победил, да, значит. Да, все, ты победил. Э, По-моему, 2-2-0. 2-0. Все, в общем. Закрываю и пишу ему молодец 2-0 во третью игру в общем я еще не убираю очень странно почему я не умираю очень у меня уже пол хп я умер не ну хочешь восстанавлива но я паузу держать как такую себе не хочу в общем все ты выиграл на да, тыграл ждем третью игру ставь лайк подписывайся на мой youtube канал если хочешь продолжение также подписывайся на мой канал Макс Сейчас время для рекламки, но ну, я думаю они не переметают. Но очень интересно знать. Знаете, если мы будем гонки, то мы сработаем копки. Так что используйте наш эм, новый идею. В общем, я сразу, сразу заранее запущу, чтобы никто там нас Такой вот. Не знаю. В общем, я знаю, что моли точно. Может поменять молим. Пожалуйста. Ты реально быстрый. Так, папа, нет. Ну, в общем, самый быстрый у нас моли. Ну, может быть. Знаете что? Я так только что мне дошло, О -о -о, началось, началось. Вот что дошло, лисенком. Ну давай лисенком. Знаете, он хороший. Вот, в общем, я не кинул там дружбу в дискорде, так что хам будет с нами в общем да, лайкос. Так, куда идем? Ну что ж, давай там Спасибо за лук, ну, блин, мне нужно там кое-что еще. Блин, лисенок, блин, Пойди, у меня не лисенка, Никса? Дали вы какое-то еще оружие. Я лучше возьму копье. Конечно, сбьюсь на спути. Ну и ладно. Но у меня есть у ускорялка. Видео, видео? предметы можно. А ты использовал, по-моему, или нет? Пеппер, Пеппер. Стой, Пеппер. пже, Пеппер. Стой, Стой, Почит, догнать. КП. Ты, ты забирай ХП лучше. Да, надо ну, забирать Так, Реном, быстрый Никс. Напиши, пожалуйста, в комментариях, что круче. Н моли или Никс? Я вообще, вообще-то, хотел брать еще Моли. Ну ладно, давай начнем. Да, вот так вот. Давай, 3, 2, 1. Начинаем. Бам. Сюда идем. Бам-бам. Ну реально, никс, быстрый. Ну почему так? Блин, блин. Мне нужна бомба. в вот чем дело. Мне бомбу не хватает. Опа, она проиграл. Ну что ж поделать, давай-ка, давай-ка. Помогу. Так блин, ну реально, Быстро! Реально, быстро играем. Тихо, ладно, молча. Не дается. Давай год 4 напишем четвертую игру но только ты за никса а я а я за все написал жду его ответа я замолил он за никса и посмотрим кто самый быстрый персонаж по игре зуба вместе с вами узнаем поэтому не перематывайте так значит моли ну такой все третье место заслуживает в общем-то никса я замолим Молодец, что ты ждешь? Ух ты, я лидер, лидер по группе. Ну это классно. В общем, давай. Да, да, да, да, да я знаю, что лайкос. Ну что, хоп, она не ожидал, не ожидал. Так, так, так, мне все равно, я нажимать буду, я буду вворачиваться. Блин, что за доски? Ай, не, вырубай, не врубай, не врубай. Блин, нужно было копье Улетающая мышь, помоги, пожалуйста. Наверное, я буду быстрее. Так, знаешь, что я хочу взять? Так, так. А, вот что я хочу? Ускорялку взять. А, блин ладно, ладно. Пойду, как ты точно. Я ускорился. Ну что, тяжело. Смотри, как я пошел. Так, тихо. Блин, вырвали. Блин, не дай заснять. В общем, очень классно получилось. Никс меня победил. 3-0. Ты выиграл. Подожди, вы... рал выиграл. Подожди, вот, неправильно. 3.0. Спасибо за игру. Так, тоже неправильно написал. Во ждет точно правильно ну-ка проверим выиграл не выиграл выиграл вот Нужно я забыл всего за игру. очень спасибо. всем всем спасибо за просмотр. с вами был макс риск подписывайтесь на мой YouTube канал лайк всем удачи всем как обычно пока но мы с вами немножко что-то почти затем время до 10 минут потому что а так видеоролик будет продвигаться, и все его заметят, все будут говорить. Давай я тоже хочу, и будет столько людей с нами играть, это шикос. Если тоже нравится, досмотри да ролик прям до, до конца. Все, 10 минут, но я не хочу заканчивать. Сеть большое. Так он со мной немножко. Не хочется, так в общем, заходим, заходим, смотрим. В общем, ваша идея, пишите. Нравится, не нравится. Больше голосов, больше продолжаем. Так, собираем пособираем все, не минут, то есть вот, герой будет продвигаться. Всем удачи. Всем пока.